Добрый день дорогие зрители и гости нашего канала Сочи ЮДВ С вами Вячеслав И сегодня я хотел бы с вами побеседовать на тему Ну даже не то что фейков, а хотел бы рассказать для тех, кто смотрит такие объявления на авито и думают, что ну там а, реальные дома там по 10 миллионов 13 миллионов в центре города а, я сейчас нахожусь на высоте 280 метров Да, потрясающие шикарные виды давайте вам покажу вот такие у нас виды а, море все видно это у нас а, шиловка вот. а, высота очень ну, так скажем Серьезное, 280 метров и вот тут чтобы вы понимали да есть дома в цене от 7 миллионов не в центре города как показывают многие на авито и нациал и многие думают сейчас приеду в сочи и куплю за 15 миллионов в центре города дом себе чтобы ну развеять вот этот миф что реально ценные по авито такие вот как в центре города по таким ценам вот здесь находясь в вдали от города до да, виды шикарные здесь и есть своя инфраструктура здесь рядом школа остановки магазины но дом дом на сегодняшний день можно взять вот тут на этапе стройки за 7 миллионов за 7 миллионов на это этап, на этапе стройки и это на сегодняшний день съемки и на этот именно период можно у застройщиков взять за 7 миллионов дом 65 квадратных метров а дома дома что вы понимали вот такие каждый дом находится на своем участке а участок одна сотка здесь общее количество земли 29 соток и 20 домов под каждым домом участочек в одну сотку вот ну, такая маленькая своя придомовая территория по коммуникациям у нас здесь а, получается а, скважина вода Но электричество сельский тариф и канализация лосс дома расположены друг к друг другу очень прям ну, близко но они есть вот. дома такие есть все как вы видите блочное заполнение монолитная конструкция, Дорога у нас вот в 50 метрах, остановка также все рядом, дома находятся вот так, в каскадном виде. Но, сами понимаете, на 29 сотках надо было уместить 20 домов. Каждый дом индивидуально отдельно, стоит на своей территории, в два этажа, по 35 метров на этаже получается. Давайте я вам покажу Зайду попробую в какой-нибудь дом Единственное, что здесь уже По желанию, я так понимаю, собственника Тут у нас закрыто Делается на второй этаж Внешняя такая лестница Потому что у нас вот находится двери И проход будет Находиться с внешней стороны вот, Это я к чему Чтобы люди не питали иллюзии о том, что Вот я сейчас приеду в Сочи И за там те же самые 15 миллионов купил себе в центре города дом. А здесь вот этот за 7 миллионов, это у нас получается по акции. Так вот такой дом стоит 13 миллионов. А давайте я вам покажу конструктив, как он внутри. Что у нас видно? Здесь, конечно, чуть-чуть у нас бардак, так как у нас стройка в активной фазе. У нас получается входная группа. Три световые точки. Соответственно, ну, здесь канализация будет проведена, кухня-гостиная. И на втором этаже у нас будет две спальни. Вот. Чтобы вы понимали, вот, вот такие дома, если мы будем реальные цены смотреть, они а по авита, вот, такие дома у нас как раз и есть. Ну и чтобы опять же не питать иллюзии, они вот находятся у нас на расстоянии ну по моему километров ну 10 километров от города ну в принципе если на машине пожалуйста своя территория у дома есть доехать сюда возможно дорога асфальтная хорошая и для тех кто хочет реально переехать в Сочи также мы можем вот приобрести здесь дом в черновой отделке и жить, на самом деле, ну, такой, такой у нас выбор есть тоже. Вот это из тех, кто хочет дом, в Сочи недорого. Вот у нас дорога асфальтная, здесь заезд как раз к домам, получается. Школа у нас буквально вот здесь в 300 метрах, а свои магазины. Остановка тоже вот тут буквально в 100, вот с той стороны в 100 метрах. Вот. И, ну вот вот такой конструктив внешний фасад э, будет естественно сделал здесь у нас уже вот кто-то под себя ремонт сделал ты вот. вот в таком плане в принципе у нас есть ну опять же говорю это небольшой контент это для э, так скажем для понимания рынка что те кто смотрит часто авито и думает что цены на авито это ну как сказать настоящий нет а цены на авито ну, в 95% процентах это завлекало ну, грубо так выразимся поэтому если вы хотите реальные цены на дома узнавать пишите в нашу компанию там не только вячеслав любой вам поможет подскажет вот, ну, такое маленькое, коротенькое видео, это для тех, кто хотел увидеть дома <соцентрический> по 7 миллионов, это наш коллега тоже Вячеслав, вот. вот, поздоровайтесь, Вячеслав. Всем здрасте, пошли, я нашел дом, где сделаны лестница внутри. Вот, вот, вот, давайте, сейчас мы вот как раз пройдемся в дом, где у нас есть выход на второй этаж. Ну, вот. А, их есть два даже два дома один снаружи но там еще не, не дадим. а еще и внутри есть а есть внутри вот я хотел ну вот э, как я и говорил дорогие наши зрители <с что можно по усмотрению собственника либо внутри сделать либо внешне так что тут на усмотрение собственника как он пожелал ну опять же не устаю повторять для всех кто нас смотрит ставьте лайки вот. а давайте я вам сейчас покажу так ребята правда тут работают я не буду мешать прям буквально вот вот так у нас будет конструктив лестницы а можно да здесь у нас чуть-чуть бардак да да да да. давайте хорошо вот здесь аккуратненько аккуратненько ну и вот вот такая у нас лестница и вот, как я говорил, здесь у нас, получается, две комнаты со своими как раз светлыми точками. Ну и здесь можно также здесь будет сделать а, санузел. Это у нас с, внешней, с внутренней стороны. Так, не обращаем внимания на беспорядок. Здесь люди делают для себя ремонт. Ну и пойдемте посмотрим... А а, так, а где с внешней стороны? Нет, не да, ну, вот это пока что делается А, здесь уже вот закрыто даже Ну, здесь э, делается А, ну, такой же конструктив будет Да, но это уже освоено все 70 метров, здесь 70 метров. То есть угу. все они освоены Все. А, Получается, ну да, здесь... и плюс пристройка вот эта вот да, облегченная. Да, да, да. Здесь будет лестница. Ну вот для как раз для понимания, смотрите, здесь а, конструктив можно увеличить. А, здесь будет такой предбанник, сделана лестница. Здесь вот у нас закрыты две вот эти точки, перенесена дверь сюда, окно закрыто и на вторую на второй этаж у нас получается дверь. И также здесь будет лестница и такой маленький предбанник. Вот. Да, ну... Так что а, в принципе. Для понимания, недорогие дома в городе Сочи можно приобрести, Единственно, но ну, не в центре. Но также для проживания здесь, в принципе, все есть. Вся инфраструктура. И опять же, вернемся к Вот Ставьте лайки, пишите комментарии. Тем, кто не подписан, подписывайтесь. Ну и до связи. Телефон вы видите на экране. Пишите, звоните, обращайтесь. А, любые дома, опять же, в городе Сочи могу вам найти. А, вот, от 7 миллионов, пожалуйста. Можем даже такие предоставить. Всем до скорой встречи!